Благодатной тишине Я, когда любима Словно ним в глубине Блеснул стальной, ах, и нет жасмина. В небе месяц молодой проплывает мимо, Словно серп блеснул стальной. Льет жилище аромат, расцветает пышно, В нем заботы мои спят, дни спокойно дышат, В нем заботы мои спят, дни спокойно дышат. Ах, и нет жасмина, В небе месяц молодой Проплывают мимо, Словно серб блеснул сталиной, Ах, и нет жасмина, В небе месяц молодой проплывает мимо, Словно серб блеснул сталиной, Ох, и нет жасмина! В небе месяц молодой проплывает мимо, Словно серб блеснул сталиной. Семи.